Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами зачитывать статью "Истоки нашего демократического режима» 89-я часть в списке э, под номером 22 имя Мон Элизабет Элизабет Мон 4,3 миллиарда долларов США Элизабет Мон стал миллиардером в 2009 году после смерти ее мужа Раймфорда Фардамона, владельца медиакомпании Бертель Сман. Раймфорд вернулся в 1946 году из Американского апреля. Он воевал в африканском корпусе генерала Ромбеля и восстановил тогда разрушенный бомбежками издательский бизнес, своей семьи фактически с нуля. А сотрудница его фирмы Элизабет стала любовницей своего женатого мужа в 1958 году, когда ей было всего 17 лет, а МОМа 37. В 1963 году Элизабет фиктивно вышла замуж за одного сотрудника компании Бертельсман, а затем с 1964 до 1968 -го года родила Райнхарду Мону трех детей. Причем у Мона в то время уже было трое детей и от своей законной жены Магдалены, с которой он так и не развелся, пока она не умерла в 1982 году. Тогда Элизабет тут же развелась со своим фиктивным мужем, и вышла замуж за Райнхарда Все это время, целых 23 года, парочка влюбленных соблюдала полную конспирацию. Так что только теперь трое почти взрослых детей, Элизабет с большим опозданием узнали, кто же был их настоящий отец. А Райнхард тогда же установил их в официальном порядке. Википедия. Мы рассказали так подробно этот сюжет для мыльной оперы, поскольку уже неоднократно встречались с аналогичными способами перехвата миллиардных состояний. Так что вполне возможно, что и здесь поработали профессионалы из внешней разведки штази, которые были мастерами по части обеспечения счастья личной жизни для нужных им людей в Западной Германии. То есть Хорошо ловить на живца, так сказать, как мужчин, так и женщин. Что же касается клановой принадлежности Лисмон, как она любит себя называть, то данный случай большой сложности не представляет. Эта загадочная Мона Лиза после смерти стала контролировать сама и с помощью своих детей 78% гигантского, 78% акций гигантского концерна «Бертерч СМА» 15С. А эта компания, судя по ее огромному числу связей с эталонными компаниями семейного клана КГБ, явно принадлежит к этой же мафии. Так что мы ограничились только тем, что поинтересовались, кто сейчас входит в наблюдательный совет медиакомпании Бертельсман, и удостоверились, что там шесть представителей семейного клана КГБ. Йохен Гильберг, Вулф, Бернотат Кастер, Ромстед, Ханс Фурч, Бодо Ебер, Карл Людвиг Клей. Трое из них занимали руководящие посты в Германии Альянс, компании Альянс. А остальные в банки. Комерцбанки и Даймлер. А представителей мафии ЦРУ там не оказалось вообще. И кстати сказать, наблюдательный совет компании входит также сама Смон, а также двое ее детей, Кристоф и Бригитта Мон. Хорошо устроился в материальном отношении и другой ее сын Андреас Мон. Он, правда, по болезни не участвует в руководстве семейным бизнесом. У него рассеянный склероз. Но его личное состояние сейчас оценивается в 100 миллионов евро. А вот троим законным детям миллиардера Райанфарда Мона, похоже, мало что досталось после смерти их отца. Во всяком случае, даже немецкая Википедия не сочла нужным что-либо сообщить об их судьбе. Англоязычная Википедия вообще не называет их имена. И только наша русская инципедия говорит о том, что Йоханес, Сузанна и Кристина Боны также получили по наследству небольшой процент акций Бертельсман Аби. Теперь, что касается политических связей Лис здесь тоже имеется полная ясность, поскольку все источники указывают на ту большую дружбу, которая установилась у нее с лидером Кдс Ангелой Меркель. Еще с 2004 года, когда Фрау Мон начала активно агитировать за нее во время избирательной кампании. Правда, медиамагнат Райнхард Мон в то время был еще жив, но он уже в 1981 году официально вышел из руководства своего бизнеса и постепенно всеми делами компании Бертесман стали заниматься Лис Мон и ее. Вот для примера сообщение о дружеских отношениях между Лизмон и Ангелой Меркель. Начиная с недавних пор, госпожа Меркель может открыто рассчитывать на поддержку двух влиятельных особ в области средств массовой информации. Это Фрида Шпрингер, наследница медиагруппы Шпрингер, с основателем которой был Аксель Шпрингер и Лизмон близкая подруга Ангели Меркель по совместительству директора медиаконцерна Бертулсман, главного игрока на рынке европейских СМИ, Ссылка. То есть, начиная с 2004 года, все газеты и телеканалы, которые принадлежат Лисмон, уже находятся в полном распоряжении у канцлера Ангелы Меркель представительница семейного клана ОДД, что дает нам достаточные основания, чтобы причислить письмо той же мафии. Еще такое интересное сообщение за 2 декабря 2003 года о кадровых перестановках в руководстве компании Бердерсман. В мае 2000 года неожиданно уволился Марк Веснер, председатель наблюдательного совета. Веснер, который проработал в компании 32 года, сказал, что у него возникли разногласия с Моном. Но многие в компании считают, что отставка связана скорее с увеличивающимся влиянием жены издателя. По их словам, она жаловалась, что в случае смерти Мона Веснер может помешать ее продвижению. Теперь Вестерн Вес руководит операциями City Groups Германии. После его отставки в 2001 году Элизабет Мон вошла в наблюдательный совет компании. Вскоре после этого именно она посодействовала отставке генерального директора компании Томаса Миддельхофла, считают менеджеры Бертерсман. Ссылка. Интересно же, это сообщение тем, что оба этих, эти бывших главных руководителя компании Бертельсман, Марк Винснер и Томас Миддельхоуф тесно связаны с крупным американским капиталом и явно принадлежат мафии ЦРУ. Поскольку Миддельхоуф в 1995 году пошел в совет директоров американской медиакомпании AOL. Ссылка. И как раз примерно с 2000 года в Германии начался конфликт между семейным кланом КГД и мафией ЦРУ. А мирная жизнь между этими двумя мафиозными группировками, группировками правящей этой страны подошла к концу. 23. Энгельхорн Курт. Курт Энгельхорн. 4 миллиарда доллар США 2013 год. Курт Энгельхорн с 1960 года возглавлял фармацевтическую компанию Берингер Манфейн, которая принадлежала его семье. Первоначально это была довольно мелкая фирма с ежегодным торговым оборотом всего в 50 миллионов марок. Но под руководством Энгельхорна его компания постепенно превратилась в очень крупный концерн с 18 тысячами работников. Так что в 1997 году он продал эту компанию швейцарской фирме Роше за 10 миллиардов долларов. Правда, самому Куртуэн Витфорне тогда досталась только треть этой суммы, поскольку остальное поделили трое его родственников. Во времени продажи своей компании Энгельфорн давно уже был на самом деле швейцарским бизнесменом германского происхождения, поскольку задолго до этого, еще где-то в 70-х годах, он переселился в Швейцарию, хотя и сохранил при этом гражданство Фарлии. Сам Энгельхорн всегда объяснял это свое переселение тем, что он якобы очень боялся оккупации Западной Германии советскими войсками, но немецкие журналисты обвиняли его в том, что его тогда привлек более мягкий налоговый режим Швейцарии. В общем, теперь Энгельфорн даже запросто включает в списки самых богатых швейцарцев. А свой форматистический бизнес Курт Энгельфорн еще в 1985 году переоформил, переоформил на Бермудский офшор, поскольку на Бермудских островах с таких богачей берут вообще лишь чисто символические налоги. Заодно он купил себе там и один уютный островок для культурного отдыха. Таким образом, когда в 1997 году семейство Энгельхорна продало свою компанию за 10 миллиардов долларов, то Министерство финансов ФРГ не получило ни единого фенига налогов, с этих бермудских бизнесменов за такую огромную сделку, что вызвало большое недовольство у немецкой общественности. Причем особое негодование тогда высказали некоторые политики из партии СДПД. Кстати сказать, в октябре 2013 года двое членов миллиардерского семейства Ингельфорнов были даже задержаны за неуплату налогов одновременно в Мюнхене и Гамбурге. Но их вскоре выпустили на свободу. Ангель Хорн уже исполнила 70 лет, когда он продал свою фармацевтическую хоро фирму. Так что с тех пор он бизнесом не, не занимается, а просто наслаждается жизнью вместе со своей четвертой по счету женой. А куда инвестированы его миллиарды, никто этого не знает. То же самое относится и к тем родственникам Энгельхорна, которые благодаря ему стали богачами. Правда, дети и Энгельхорна сейчас владеют какими-то компаниями в США и Англии. Но это довольно мелкие фирмы и по нашему методу, методу они вообще никак не пробиваются. Что же касается клановой принадлежности курса Энгельхорна, Скорее всего, он относится к мафии ЦРУ, поскольку из тех руководителей компании Берингер Монфейн, которые занимали свои посты до 1997 года, по крайней мере шестеро, связаны с крупным американским капиталом. Уви Бикер, Вильям Листер, Винсент Михалик, Дэвид Виткинс, Винтон Гиббонс, Эмилио Хоа. Эти деятели также занимали руководящие посты в американских корпорациях Мур Бордан Стэнпли, Элли Лилли Боя, Истман Кодек, Эрк, Ширин Лук, тогда как связь с крупным немецким капиталом у бывшего руководства компании Берингер практически полностью отсутствует. этому остается добавить, что у Курта Энгельхорна мать была американка, и по этой причине он всегда испытывал огромную симпатию в США. И в 50-е годы он изучал химию в университете штата Техас. Когда же потом Энгельхорн разбогател, то он сделал большие пожертвования этому университету. Кроме того, Энгельхорн также пожертвовал деньги Гейдербергскому университету ФРГ на создание там кафедры по изучению истории США. Очень актуальная наука для немцев. Мы вообще-то особого значения таким проамериканским настроением со стороны немецких миллиардеров не придаем, поскольку это в некоторых случаях не мешает им работать на один из бывших проамериканских планов нашей чекистской мафии. Но все же здесь надо отметить, что длительное проживание на территории США разумеется, сильно облегчало для американских спецслужб вербовку иностранных граждан. Что касается чисто политических связей миллиардера Энгельхорна, то ни сам он, ни его многочисленные родственники никогда политикой вообще не интересовались, а свои деньги они всегда жертвовали исключительно на развитие науки и искусства. Причем Свои наибольшие пожертвования это семейство миллиардеров сделала за пределами Германии. Кристоф Ангельхорн, двоюродный брат Курта, собирался даже построить за свой счет музыкальный театр в швейцарском городе Люцерн, где он проживал, на что он выделял в целых 140 миллионов долларов. Но в 2010 году он умер. А его прижимистая дочь Вера, получив наследство около миллиарда долларов, отказалась вбрасывать такие большие деньги на этот проект своего отца. Швейцарский швейцарцы попробовали с ней тогда судиться. Но у них ничего не вышло. Это так, просто лилическое отступление. 24. Обер Велланд Аксель. 3,6 миллиарда долларов США. 2013 год. Владелец компании Ovest Stork, который занимается производством сладостей. В этой компании трудится 5000 человек, а ее продукция продается более чем в 100 странах мира. Аксель Обервиланд наследовал этот бизнес в 2003 году после смерти своего отца Клауса Обервиоланда. И вот отец тоже не был основателем компании. Она возникла еще в 1903 году. Но особенно расцвел этот конфетный бизнес и возрос в десятикратном размере именно при Клаусе Обервиоланде, который возглавил компанию Август-Сторг в 1961 году. Теперь что касается клановой принадлежности семейство обер, обер По своему руководящему составу компания Auguste Stork вообще никак не пробивается. А политикой никто из обер виландов вроде бы никогда в жизни не интересовался. И никаких интервью журналистам они не дают. А все пожертвования своего благотворительного фонда они направляют исключительно на поддержку популяции аистов в Европе. Очевидно только по той причине, что название этой птицы по-немецки «шторх» созвучно с фамилией основателя и компании. Так что же теперь прикажете нам делать? Выяснять клановую принадлежность аиста? Но ведь эти невинные птички в грязных человеческих играх не участвуют. Шутка. Но все же нам удалось отыскать в сети некоторые зацепки для вычисления клановой принадлежности по При том именно том именно по части их связей в мире бизнеса. Оказалось, что эти конфетные миллиардеры, скорее всего, принадлежат семейному клану КГБ. Источники указывают, что компания Огест-шторг с давних пор тесно сотрудничает с торговой стар компанией Альби, И значительную часть своей кондитерской продукции распространяет через громадную сеть супермаркетов этой фирмы. Причем некоторые аналитики именно в этом видят основную причину процветания конфетного бизнеса семьи Обер -Вилландо. Ссылка. Мы на всякий случай напомним, что владельцы компании АДИ, миллиардеры Карл и Тео Альберт, относятся к семейному плану КГБ. Аксель Обер входит в комитет советников компании ИКБ Deutsche Industrie Банк 15C, причем это его единственный руководящий пост за пределами его собственной компании этот банк тоже принадлежит семейному клану КГБ. Еще клановую принадлежность семейства Уберлеланда в некоторой степени выдает тот факт, что после объединения Германии они чувствуют себя как дома на территории бывшей ВДР. Уже в 1993 году они построили большую кондитерскую фабрику в Тюрингии. А в 1990 году вообще перенесли штаб-квартиру своей компании в Берлин. Ссылка. Но ведь именно Объединенный Берлин стал главной чекистской столицей Объединенной Германии. Образно Двадцать 25. Баус Хайнц Георг. 3,4 миллиарда долларов США. 2013 год. Хайнц Георг Баус, сын плотника. Свою карьеру начал так же, как трудно. Пока в 1960-м возрасте, 26 лет, не открыл свой первый строительный магазин в Мангейме – Баден-Фюртенберг. А в настоящее время ему принадлежат две торговые фирмы – Паухаус – строительные супермаркеты и Душ-Солюкс душ, душ, – оборудование для ванных комнат. В эту торговую сеть сейчас входят 250 магазинов в 19 странах Европы. Баус – первый обнаруженный нами немецкий миллиардер из простых рабочих, тогда как все остальные уже рассмотренные нами немецкие богачи происходят из более состоятельных и образованных социальных групп Западной Германии, и почти у всех из них был хотя бы самый минимальный стартовый капитал, полученный от родителей, когда они начинали свой бизнес. Так что тем более удивительно, что торговый бизнес Бауза почти сразу же начал разрастаться с огромной скоростью и продолжает неудержимо расширяться по сей день. Уже в конце 60-х годов Хайнс Бауз предпочел перевести свой бизнес в Швейцарию, поскольку там налоги поменьше. Причем на швейцарских сайтах теперь встречаются жалобы, что Баус и эти небольшие местные налоги наглым образом почти не платит, заявляя властям, что никаких доходов у него практически нет. Так что швейцарские налоги, налоговики с него сейчас получают налоги чуть ли не как с на разнорабочего а не как с миллиардами. А вообще очень экономит. И в частности он почти не занимается благотворительностью. Хотя на, со, на собственном сайте компании Баухаус сейчас с гордостью пишет, будто бы эта фирма уже много лет делает пожертвования на различные социальные нужды, вроде защиты детей и так далее. Причем сумма этих пожертвований Постоянно растет, и в 2014 году достигла величины 40 тысяч евро. Так что можете себе представить, какие гроши как миллиардер отступил в прежние годы. И, кстати сказать, это его характерный стиль, жертвовать мизерные для него суммы, но зато с большим звоном и рекламой своей доброты в сни. Живет Хайнц Баус, сейчас в основном в Монако, хотя у него имеется свой домик и в Швейцарии. Что же касается его клановой принадлежности, то с ее вычислением у нас были большие проблемы. Судите сами, ведь ни одна из принадлежащих Баузов компании по своему руководящему составу никак не пробивается, поскольку никто из руководителей там не связан ни с крупным американским, и с крупным немецким капиталом. Политикой Бауз тоже не занимается, и никаких интервью никогда не дает. Даже просто сфотографировать его никому из журналистов пока так и не удалось. Недаром Хайнца Бауза теперь называют самым загадочным из всех немецких миллиардеров. Нам попалась только одна небольшая зацепка, которая указывает на клановую принадлежность миллиардера Бауза. Мы обратили внимание на то, что ему принадлежит особенно много строительных магазинов в Берлине, целых 13. А ведь в торговую сеть компании Баухаус входят не какие-нибудь мелкие магазинчики, а огромные супермаркеты, где покупатели ходят по рядам и сами выбирают товары. Причем Хайнс Бауз появился в этом главном чекистском городе Германии достаточно давно, поскольку уже в 1967 году он открыл магазин в Западном Берлине. Иногда в сети пишут, что свой второй магазин Бауса имел лишь после того, как в конце 60-х годов он перевел свой бизнес в Швейцарии. Это, видимо, ошибка, вызванная дефицитами информации об этом самом загадочном миллиардере. Скорее всего, этот берлинский магазин и был на самом деле для него вторым. И во всяком случае, он входил тогда в число очень немногих торговых точек – Бауза. Для сравнения мы решили поинтересоваться на собственном сайте компании Bauhaus. Какие же позиции эта торговая фирма занимает в главном церковьем городе Ферпи, то есть Мюнхене. Ссылка. И тогда выяснилось, что в столице Баварии у этой компании имеется всего-навсего один магазин. Допустим, в Мюнхене только полтора миллиона жителей, а в Берлине вдвое больше – целых три с половиной миллиона жителей. Но все равно мы видим тут резкую диспропорцию в пользу главной чекистской столицы. Ведь мюнхенцам для равенства в этом отношении с берлинцами помогается иметь хотя бы пять магазинов этой замечательной компании «Баухаус». Кстати сказать, рабочее происхождение Бауза, на наш взгляд, тоже является небольшим плюсом для гипотезы о его принадлежности к чекистской мафии. Ведь чекистам из внешней разведки штази было гораздо легче вербовать в Западной Германии на идее основе выходцев из самых низких слоев общества, тогда как цервушники, наоборот, всегда предпочитали иметь дело там, с крупной буржуазией или даже с аристократом. Так что, скорее всего, Ханс Георг Баус принадлежит к семейному плану КГБ. Но поскольку доказательная база для этой гипотезы все же слабовата, мы бы оценили вероятность такого диагноза лишь процентов 60. 26. Штрюнгман Андреас Андреас Штрюнгман 3,4 миллиарда долларов США в 2013 год. Братья Андреас и Томас Шрюгманы вместе занимаются фармацевтическим бизнесом. Они полные близнецы. На снимках в сети их можно различить только по цвету галстука. В 1986 году Шрюгманы основали у себя в Баварии фармацевтическую компанию «Эксор». А в 2005 году они продали весь свой бизнес швейцарской медицинской компании Нубартис за 7,5 миллиардов долларов. Причем, судя по всему, это было именно с реальной поскольку оба брата Штрюмана вошли тогда в правление дочерней фирмы «Сандерс» то есть того самого подразделения компании Novartis, в которое теперь влились две проданные фармацевтические предприятия и научные лаборатории. Причем практически все прежние руководители компании Excel также остались на своих постах. Ссылка. Это наверняка означает, что после продажи компании Excel в швейцарском и вирплановой не изменилась. Компания Фексер по своему руководящему составу совершенно не пробивается. Но у нас теперь есть возможность вычислить плановую принадлежность миллиардеров Штрубмана по полученным им в 2005 году руководящим постам в крупном швейцарском концерте Novartis. Так вот. Компания Нувартис назначно относится к мафии ЦРУ, поскольку мы обнаружили среди ее руководителей 25 представителей этой мафиозной группировки, причем им все конца не было, так что мы на этом решили прекратить наши изыскание и подвести черту. Руководство этой якобы швейцарской компании оказалось просто переполнено американцами и представителями крупного американского бизнеса. Эти деятели также занимали руководящие посты в корпорациях. Джипи Морган, Андреас Планта, Вильям Винтерс, Мак Пинси, Энрико Ванни, Раджи де Сильва, Ханнивер Интернешнл, Ан Фуджи, Филилили, Хуан Андреас, Эльвар Роберт Кацунски, Пепсикола Томас Эберлинг, Джонсон Джонсон Кристи Шоу, Алекс Горски, Ширинг Плуг, Григорий Окис, Майкл Перви, Файцер, Синтия Сетani, Катрин Клэри, Дональд де Бакстер Интернешнл Людвиг Ханстон Коноко Роберт Фелцер Голдман Сакс Джонатан Симонс Вильям Джордж Мерк Бруно Стриджини Фрэнсис Матерлет Флеминг Ирн Скоп Бристол Майерс Сквид Клинтон Освальд. Арсенумитер Леон Шумахер. Это мы еще отбирали только самых крутых и несомненных представителей мафии ЦРУ, и при желании этот список можно было увеличить еще больше. Правда, нашлось среди бывшего руководства компании Novartis также четверо представителей семейного клана КГБ из бывшей. Также четверо представителей семейного клана КГБ из немецких компаний БАСФ, Даглас Фатсон, Дойче Телеком, Эльмут Шифлер, Дрезнер Банк, Ульрих Лехнер и Коммерцбанк Эрделин в Братья Штрюманы были также совладельцами еще целого ряда более мелких компаний и входили в их руководство но клановая принадлежность по нашему методу является довольно слабо. А вот те их пять компаний, вот только тех пять компаний, где некоторых руководителей нам удалось вычислить. Первое. Субвестбанк банк Батен-Бютер братья инвестировали в этот банк около 300 миллионов евро, и в результате Андреас Штрунман теперь возглавляет наблюдательный совет банка. Глава правления банка Вольфганг Кун раньше был директором компании Симис, что указывает на его принадлежность к семейному клану КГБ. И один директор банка явно принадлежит к мафии ЦРУ – Анц Фигер из корпорации Мерил Линч. Два. Мюнхенская Биотехнологическая компания 4ССИ. Томас Штрюгман входил в наблюдательный совет компании в 2008-2009 годах. Председателем наблюдательного совета компании 4 с 2012 года по 2014 год был Томас Вернер. Томас Вернер, бывший директор английской корпорации Glaxo Speed Climb, то есть он из мафии, ЦРУ. 3. Американская биотехнологическая компания Pione Labs. Братьям Штрутманным до 2005 года принадлежали две трети акции этой компании. Среди руководителей этой компании, которые занимали свои посты до 2005 года, мы обнаружили четырех представителей крупного американского капитала належащий к мафии ЦРУ. Из корпорации Соломон Brothers, Марк Паттерсон, Франк Белец, Варбург Пинкус, Даглас Карп и Бакстер Интернешнл. Герридей. 4. Мюнхенская биотехнологическая компания MediGen. Томас Шрилман входил в наблюдательный совет компании в 2008-2009 годах. Три представителя мафии ЦРУ руководства из, из корпорации «Мерк» Михаил Тарнер, Бакстер, Интернешнл Норберт Ридер, Варбург Пинкус, Эрнст Гюнтер Афтинг. 5. Мюнхенская химическая компания «Лакер Томас Штрю, Штрюгман входил в наблюдательный совет компании с 2005 года. В руководстве этой компании один представитель мафии ЦРУ Эрнст-Людвиг Винакер из Варбург-Финкус и два представителя семейного клана ТГБ Клаус и Бент Бернд Воз из Ион. Еще братья Штрюманы 2013 года владеют примерно 10% акций немецкой риэлторской компании EVD Immobilien 6C. Эта компания расположена в Бонне, Северный рейн Рейнвестпале, в ее смешанном руководстве. Вроде бы преобладают представители семейного клана ФЗБ, но мы не стали разбираться с этой компанией, поскольку у миллиардеров в там слишком уж мелкий пакет акций. Так что их даже в наблюдательный совет компании не включили. Если теперь подвести итоги, то даже по этим мелким пяти компаниям, где штрюкманы входили в руководство, общий баланс будет в пользу мафии ЦРУ. 10 ЦРУшников против трех представителей семейного клана в руководстве этих компаний. В общем, братья Штрюгманы явно принадлежат к мафии ЦРУ. Притом с вероятностью, не меньше, чем процентов 80. И что, кстати сказать, не избавляет их теперь от некоторых неприятностей даже в главном церковном городе Германии. По сообщению, за 26 февраля 2015 года в мюнхенских офисах братьев Штрюгманах прошли тогда областью, поскольку их обвиняют в налоговых правонарушениях. Ссылка. Чтение продолжил в следующий раз. Благодарю за внимание.